неразделенная любовь безответная любовь запретная любовь привет друзья меня зовут елена и это мой канал психология счастья где счастье это смысл жизни сегодняшний вопрос пришел от одного из моих зрителей от вас и м -м, этот вопрос был по поводу моего видео где я рассказываю как влюбляются мужчины и женщины и где я говорю о том что есть разные отделы в нашем головном мозге которые отвечают за сексуальность, за чувства, за эмоции, за логику. И как правило, женщины влюбляются через чувства и эмоции, а мужчина через логику. И в этом видео я советую девушкам не торопиться вступать в сексуальные отношения, потому что мужчине нужно время, чтобы узнать ее, и чтобы его отдел, который отвечает за логику, он совместился с отделом сексуального возбуждения, и тогда как бы все было хорошо, и он влюбился. И а, девушка спрашивает, а как же насчет запретной любви или безответной любви? А, ведь это очень хороший вопрос, а, потому что все из нас слышали истории. Возможно, а, ваши друзья или вы были в ситуации, когда вы влюбляетесь, просто в человека. Это работает и для девушек, и для мужчин. Вы влюбляетесь в человека, возможно, у вас даже не было ни одного свидания. И, возможно, это такая тайная любовь или запретная любовь. Возможно, вы не можете выразить свои чувства. Сюда же относятся любовные треугольники. То есть как же насчет этого? Давайте начнем и давайте разберемся, безответная или запретная любовь. Это вообще любовь или это что-то другое? Безответная любовь, односторонняя любовь, запретная любовь. Когда мы любим, а нас не любят в ответ, это не любовь, это про травму. И как правило в 99% случаев это про травму в детстве. У нас у всех есть травмы, нет идеальных родителей, нет идеальных детей, нет идеальных партнеров и нет идеальных отношений. Поэтому у всех у нас есть травма, но мы все реагируем на нее по-разному. И очень часто вырастая люди, которые, которым свойственно влюбляться безответно, это связано с травмой в детстве, когда они их родитель был эмоционально холодный. Как правило, это происходит с родителем противоположного пола. То есть для девочек это эмоционально холодный недоступный папа, а для мальчиков это мама. И Многие могут со мной поспорить и сказать, что нет, у меня родители всегда уделяли мне внимание и я как бы помню, они всегда были дома. Это эмоциональная холодность. это не про то, были родители или не были. Конечно, если родитель ушел и у ребенка не было, папы или маму, то здесь как бы вопросов нет да у меня не было родителей я не получил любовь да но если родители были то в данном случае родители возможно много работали или учились и они просто не могли физически уделять вам достаточно внимания или возможно один из родителей часто болел и не мог быть с вами или возможно родитель был очень функциональный то есть например мама всегда готовила кушать заботилась о том, чтобы вы ходили в чистой одежде, чтобы вы хорошо учились, покупала вам учебники, игрушки, но эмоциональной близости ее не было. И таким образом ребенок учит, что любовь, и эмоциональная близость, взаимная любовь – это что-то недоступное. То есть взаимная любовь – это когда а, мне нужна любовь, я проявляю чувства, и человек проявляет чувства в ответ. Но если у ребенка была эмоционально холодная мама или папа, то тогда ребенок проявляет чувства, а мама говорит «я занята, подожди, не сейчас», или разговаривает с подругой по телефону, или просто игнорирует по той или иной причине. Моя задача не обвинить родителей, а просто показать, как это может быть даже в хорошей, любящей семье, которая внешне кажется все хорошо, но на самом деле внутри там может быть другое. И тогда ребенок учит, что любовь это страдание, что чтобы получить любовь, я должен заслужить любовь, я должен хорошо учиться, я должен побеждать на олимпиадах в школе, я должен слушаться маму и папу, я должен делать то, что мама и папа скажут. И очень часто ребенок делает очень много действий, просто чтобы мама улыбнулась, или чтобы мама посмотрела на него, или провела с ним время. Ребенку приходится очень много просить и долго, чтобы что-то получить. И таким образом человек вырастает и выходит в мир. И когда встречается партнер, который любит, который э, хочет помочь, хочет что-то приятное сделать, то нам кажется это скучно, ну как-то вот скучно с ним, нет эмоций вообще. А когда появляется человек, который э, нас выводит на эмоции, он то с нами, то он дистанцируется, он может прийти в плохом настроении домой, проигнорировать нас, и внутри начинает что-то расти. И вот эти вот эмоции, эта драма, она такая сильная, что кажется, о, я его люблю. Поэтому, когда а, мы видим недоступного партнера, и если, например, он на нас посмотрел, улыбнулся, развернулся и ушел, то есть как будто бы дал немножко внимания, но тут же проигнорировал, то тогда у нас на, начинает расти это чувство, то есть наш крючок, который вот любовь надо заслужить, эта кнопка сработала, тогда нам кажется, что о, я его люблю, он классный. И чем больше он нас игнорирует, тем больше нам кажется, что он классный, тем больше это вызывает эмоции, тем больше это вызывает страданий. Опять же, моя задача не... Показать, что родители плохие, моя задача показать, что безответная любовь, запретная любовь, неразделенная любовь, это не про любовь, это про травму. Любовь это когда вы чувствуете себя хорошо. Если вам с партнером хорошо, если вы можете проявлять свои чувства, и партнер проявляет свои чувства, и ваши чувства услышаны, это про любовь. А если вы страдаете, постоянно сомневаетесь, терзаете себя, пытаетесь как-то манипулировать, что-то сделать, это не про любовь. Это про те больные крючочки, которые остались внутри нас, а которые до сих пор болят и просят разрешения. Поделитесь своими комментариями, оставьте свои вопросы под этим видео. Мне очень интересно, что вы думаете о... Была ли у вас неразделенная любовь, какие у вас были отношения с родителями, можете ли вы проследить связь или вы считаете, что связи абсолютно нет. Поделитесь этим видео со своими друзьями в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере. Подписывайтесь на мой канал. Я оставлю ссылку на видео, там, как влюбляются мужчины и женщины внизу. Если вы его пропустили, обязательно посмотрите. Если у вас есть анонимные вопросы, пишите, приходите на консультацию. Продолжайте смотреть мои видео. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье — это смысл жизни.